всем привет дорогие друзья сейчас я буду снимать майнкрафт на сервере мини-играх я буду играть в режим лайки блоки SkyWars там не должны мы должны там ломать <coughs> äh, загадочные блоки там ломается там выпадает что-то интересное и мы должны убивать наших наших противников и да давайте погнали и далее ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео да. Ну что ж, ну, а мы приступаем. Итак, дорогие друзья, мы появились в таком спавне, теперь нужно теперь нужно выбирать, как ничто что мы хотим играть. Я нажимаю вот тут и игра. Да. Ой, я что-то пропустил и и я что-то пропустил, пропустила, ребята. Ребята, сейчас это я... Итак, дорогие друзья, я исправила, сейчас я смогу нормально играть. Да я ресурсов не рад поэтому ничего не могу. Открываем, начинаем, так. Открываем. нечего, тонкий так, открываем ничего так тогда в комментарии написайте что лучше З звуки так, ничего не будет это так, открываем маленький другой броня алмазная ну ну, я, ну, я раз играю. Так что я могу маховаться, да. <связать> нажимаем, нажимаем, нажимаем, так. Подождите. Итак, дорогие друзья, у меня вот у Nokia 33. Если ты бьешь игрока, он, он взрывается и просто умирает. Я тоже могу умереть, так что у него тоже есть Nokia 33. Это, наверное, будет мяч, или я, или я маховнусь, или он не победит. Но я много верю. Да. Да. Так, дорогие друзья, я умер, этот лошок не убил, и, и да, а Лахабар его убил. Вау. Конец. Так, дорогие друзья, и мы продолжаем нашу приключенную лайки блоки SkyWars и этот лошок не убил. Не продолжаем, когда будет, когда с, начнется только школьное выживание, я тоже включу. Ну он начинается. Тогда погнали. Ой, Тут вот там один петушок, петушок. Раз, два, три, четыре, пять, пять петушков. В любой момент могут не убить, неожиданно Например, они магнитные, на полные. все мне. И да. Я не умню. Это будет очень печально. И. и Потубовку. Я не получу очков, и ничего не откуда. Так. Скриппер дефолт удобный дубль. Что? Ну почему я не знала об этом? Какого фига? Добрый Крипер! А я думаю, ну, а, он ничего не, не сделает, а он убивает, блядь. Ой, извините за ног. Итак, дорогие друзья, мне достал этот блаки блоки, -блоки Skybarst, а я ничего не могу играть. Этого ничего не видели. Ничего не могу играть. Я перешл на мастер-стоитель, то есть я перешел на Киатис. Мы будем э, будем сравнять, какой постройки еще лучше, моя или других. Итак, сейчас я вывезу. Так какая начнсная, я включу. Итак, дорогие друзья, нам нужно делать трактор обишенный. Так, возьмем вот этот блок. Возьмем этот. Пока возьмем. Для этого мы строим вот такую подружку. Подрыжку, какую подрышечку. Так. Нужно как-то вот так сделать. И, да, я не вижу. <связать> вот так, вот так, вот так. Так. Итак, дорогие друзья, у меня вот такой у меня получился. Вот такой шайбер. Не знаю, это похоже на трактора или нет. Но это какой-то жук, это мне кажется. Это путь правления, это какой-то фантастический фильм, там, про глянки, лука, там, и внуфы, такое фигня. И да, сейчас другие постройки увидим. Итак, дорогие друзья, сейчас мы видим, что они благодаря оценки. вот. <het -infilt repair> очень грязно очень нехорошо так это что такое это называется трактор а где управление я бы не знал что это трактор это какой-то игрушечный мощный какой-то ну нормально вот это трактор вот это я бы сказал построю маленькую но очень хорошую очень реальности кучка вот ставлю этот тоже трактор а... под речки да, да. ставлю хорошую ну да такая труба не оставили с вами плохие оттенки. так так вот здесь мне вот это трактор или не по машине. Нет, это какой-то машина, что ли. Ты мне не скажу, что это трактор. Так. Вот, а вот это да. Ну, но. Но. Так, это тоже трактор. Да, тоже трактор так ну И, да, я... вот все просто ай-яй-яй-яй-яй так ну, выглядит вот это нет ну хорошо хорошо, хорошо. Да, уж ну, подождите тогда. так дорогие друзья вот у нас выглядит Сами, сами, лучшие, сами. гейм Погнали. Итак, дорогие друзья, нам нужно построить блок, но я это, это сейчас я буду быстро построить и вообще это схему покажу. Итак, дорогие друзья, сейчас вот он мой построит вот он мой. Вот он мой блок, я построил. Так, это тоже. Ну, ну, ну а, нормально, нормально, нормально. Что ж, дорогие друзья, наверное, понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну все, всем пока-пока.